И вот я снова осталась без фоточки для своей концепции, поскольку хорошие иллюстраторы не воруют, мне придется использовать иллюстративный объект вместо фотографического. Сегодня рисуем нож простенький, стальной, с пластиковой ручкой, и для тех стойких зрителей, которые досмотрят это видео до конца, я подготовила небольшой бонус на тему коррекции формы. Поехали! Я нарисовала черновую тень, пером отрисовала общую форму лезвия, продублировала его, чтобы сделать толщинку. И в каждом новом слое добавила отдельно каждую плоскость лезвия, чтобы удобно было их редактировать. Теперь кисточкой набрасываю рефлексы от капусты, падающие тени, цвета, отражение каких-то моментов, которые находятся близко к лезвиям. Ну в целом плоскость ножа довольно лаконична в своем объеме. Следующий шаг – фактура. В фильтрах я выбираю фильтр «Шум», добавить шум. Добавляю шум, довольно ярко выраженный, пускай он будет монохромный. Его мы размоем следующим фильтром «Размытие в движении», выстраивая угол размытия по направлению заточки ножа. Таким образом, добиваясь визуального эффекта, заточенные стали. С каждой плоскостью я работаю отдельно, выставляя угол согласно направлению плоскости. Боковая плоскость будет наименее выражена в своей фактуре, потому что она наименее всего затирается и затачивается. Следующий этап ⁇ это ручка ножа, боковая поверхность. И толщинка. На толщинке я сейчас прорисовываю светотень, учитывая верхний рассеянный свет. На толщинке же эта светотень будет наиболее ярко выражена, учитывая форму ножа. И сразу же в полутонах прорисовываю зелененький рефлекс от капусты. Теперь перехожу на боковую поверхность. То же самое. Немножко ярче контраст, рефлекс. Шлифую переход размытием в движении, делаю его более мягким. Ну и наношу, конечно же, плечки, используя свой любимый эффект размытия в движении. И пальчик для того, чтобы все это выставить более аккуратненько и симпатично. И последний этап – декоративные металлические вставки. Я рисую, опираясь на рисунок объема, заданный ручкой ножа, повторяя, как бы продолжая блики и тени на вставке от ручки. И ура! Наступило время детализации, мое любимое. Просматриваю подробнее каждый элемент, подчеркиваю объемы, добавляю новые детали, новую информацию. Сращиваю элементы между собой. Анализирую, насколько органично они смотрятся все вместе. И если не наврать в общем рисунке, то каждая деталь будет приближать нас к реализму. Вот так вот получилось у меня. Дальше я буду работать с этим эскизом не на камеру, а для тех, кто остался со мной до конца, как и обещала, хочу показать бонусное видео. Это небольшой совет по коррекции формы предмета с ярко выраженной фактурой, которую мне желательно корректировать в фильтре пластика. Я планирую избавиться от всего, что выходит за белую линию. И делать это собираюсь при помощи инструмента ласса. Сильно приближаю, чтобы видеть фактуру. Теперь аккуратненько, вручную, огибая каждый пупырышек, отрезаю ненужные мне куски формы. Форма заворачивается очень мягко. И ярко выраженная фактура позволяет мне делать это с легкостью. Я как будто убираю лишние задние ряды из зала в кинотеатре. И позже, во время работы с объемом и фокусом, следы этой манипуляции сотрутся окончательно и навсегда для глаза зрителей, которые будут смотреть на эту картинку. Гладкую часть брокколи как раз очень удобно корректировать фильтры пластика. Во-первых, потому что коррекция довольно-таки небольшая. Во-вторых, потому что фактура не ярко выражена и фильтр не покалечит ее. А на сегодня всем. Пока!